Саша, расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем процессе, вообще, как ты сюда попал, с чем ты пришел и что то осознал? Ну, мне хочется, чтобы окошко вот показал, появилось в кадре. Надо вот окошко показать. Я этим сниму его потом. Да. В чем попал я, ну, в непростое место, в необычное место. То есть это... Я вот сейчас смотрю в это око... окошко, как, вот, как, не знаю, как телевизор, как это какая-то сцена в театре, что здесь один мир, а там другой мир. И там ну, он не... неестественный какой-то. То есть то, что там происходит, это не особо естественный процесс. Даже вот когда я заходил, подошел к дверям, там написано ремонт, там реконструкция, закрыто, все такое, звоночки, такое ощущение, что я, ну, как, не знаю, как в сказке что ли, какой где-то я там, ну где-то и не в этом мире, нажимаешь, стоишь, ждешь, ну ожидание, что сейчас спросят, кто там, зачем, пароль там, явка или еще что-то, вообще дверь просто запикало. И по моим ощущениям она должна была открыться на меня, как бы ну, на улицу обычно двери открываются. Тут я дергаю, она не открывается. И она раз а, а, нажала, она в другую сторону открылась. То есть для меня уже какой-то шаблон раз и сломался. Зашел внутрь тоже как-то так на спокухе мне. Чё, куда, Михаил направил? А, ну и все, я пошел за, за женщиной, пошел, приходим на кухню. Она как к раковине подошла. Я говорю, извините, я-то за вами пришел. Она да, а я не заметила. А что, вот иди. Я говорю, первый раз не знаю, куда идти. А, ну пойдем, тебя провожу. То есть, ну, сразу все как-то пошло странно. И вот сижу и сейчас чувствую, что ну, и комфортно, и необычно, что ну, непростое место на самом деле. Вот Михаил говорит, что где правило, там все становится необычным. Ну, действительно, для меня даже со входа началось все необычное. С запросом пришел с одним. Пришел пришел за ответом, наверное. А, а получил инструкцию к действию. Вот так бы я сказал. Что у меня был просто запрос, и мне хотелось... Ну, точнее, не хотелось. Я ожидал, что я получу какой-то ответ... Просто ответ получил, что ко мне, мне придет какой-то ответ. А по факту получается, что я получил инструкцию к действию. То есть я увидел... Ну, вот если можно так сказать, что можно посмотреть на просто на листе, да, на рисунок, а можно увидеть 3D картину со всех сторон, как бы, взгляд на ситуацию. И... Да, ну, глобальное видение получил я. Ответа или запроса. Ну да, больше ответа, чем запроса. В общем, рекомендую попробовать с любым запросом, вот, даже с маломальским, то есть ну, сознание переворачивается, ощущение переворачивается. Ну, не знаю, вот окошко, реально, я вот зашел, сел и не пойму, что я в этом окошко все смотрю. Еще до занятия, да, я как-то вот смотрю туда, смотрю, и смотришь таким как бы не с интересом даже, а просто нейтрально. Ну да, там машины ездят, люди ходят, облака там, еще что-то. И вот только потом я сейчас вот в конце понял, что ну, как бы это, это, это не реальность. Реальность – это вот где я нахожусь. Вот у меня запрос был здесь и сейчас. И как в этом состоянии, состоянии находиться не вот так им находиться, просто понимать, где ты, а где что-то еще, что ты, а что что-то еще, вот какие там не знаю, какие, какая проблема твоя, какая проблема не твоя, какое желание твое, какое желание не твое, то есть ну это не просто что да вот э, э, все там там это популярная тема, что надо быть здесь и сейчас, а как это быть здесь и сейчас, что это быть здесь и сейчас и когда быть здесь и сейчас, то есть, ну, вот, я реально понимаю, что там сейчас это не сейчас, и не здесь, а вот я здесь, и место это, не знаю, место трансформации энергетическое. Вот если кто-то смотрел фильм ⁇ Замысел ⁇ да, то вот ощущение, что ты да попал в какую-то вот, как в этом фильме, да, в иную реальность, ты попадаешь. И она... Не то, что там выдуманная, нарисованная это какая-то. А ты в нее попадаешь, и ты ее проживаешь, переживаешь, ты ее чувствуешь, и ты ее понимаешь. Вот. Очень интересное ощущение. Прям вот рекомендую попробовать. Хотя бы один раз. Но я уверен, что вот захочется еще. Мне захотелось. Мне захотелось. Вот благодарю Михаила. Благодарю людей, которые это место. Ну, создали его точно не люди. Вот опять все Иллюзия, получается иллюзия, потому что с улицы смотришь, ну реально теремок, какая-то изба стоит вообще просто. Просто избушка, деревянные <laughs> ворота. Ну, я в этот раз не видел телегу на крыше, но она там была всегда. Я потому что здесь часто проезжал, телега была и. Ну, это избушка какая-то. А внутрь заходишь, здесь вообще ну какая-то просто иная реальность. То есть ну ожидания совсем другие ты получаешь, не знаю, видишь интерьер, отделку, там туалет, блин, космический, все очень зеленая лестница, вот сюда к Михаилу ведет зеленая лестница. Видели хоть раз зеленые лестницы? Я не видел. И по факту место это создавалось же не вот прямо под этот проект, да, теремок здоровья, а место появилось, наверняка до задолго до того, как здесь должен был появиться Теремок. То есть вселенная создавала это место и так его маскировала, что ну, не знаю, реально как вот, все замаскировано. Смотришь, изба какая-то непонятная, заходишь внутрь, а здесь дворец. Ну, серьезно, дворец. Он может быть, ну, не прям там, что золотые унитазы, да, как там в каких-то дворцах говорят есть. Но ощущение такое, что заходишь во дворец, в чистое место, сразу мне в глаза бросилось там про спиртные напитки еще там про что-то. То есть место чистое. Место чистое, место энергетически комфортное и поднимающее энергетическое место. Вот. И оно реально. И ты а, здесь себя чувствуешь целостно. Тебя ничто не разрывает, никуда тебе... Ты вот прям здесь переживаешь все, что вот ты можешь сейчас почувствовать. Вот, вот такой, в общем, отзыв <laughs> What do we do?